Всем привет, всем сюда, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем играть в игру Окулт. Это игра от э, создателя Ghost Watchers. Там есть две игры. Окулт и Силенсов. Что-то там. И ее мы тоже поиграем. Сейчас мы поиграем пока в Окулт. И я не один. Со мной мой друг Егор. И он, как всегда, с нами. Так что приступим. Смотри, тут три карты. Особня а коллекционера древности. Психическая больница. Психиатрическая. И метро. 7 человек онлайн. Ладно, я выбираю особняк коллекционера древности. Кто-то есть, по-моему. Стой, подожди! Куда, стой! Стой! Подожди! Вот, паук! На него ключ я нашел, все. И нам нужен ключ от хоз хоз постройки Так, погнали. Че здесь у нас? Тут физика бегает, это что-то с чем-то. Так, смотри. Записка. Список дел: Купить 8 мешков с углем для котла в подвале, починить трубы на чердаке, пока никого не убил горячим паром. Я думаю, здесь не зря это написано. Ну, я так думаю. Чё это? Мешок с углем нашел. Подожди, там же миссии были, да? Купить 8 мешков с углем для котла. А, смотри, смотри! Чел идет! Ладно. А, он в ножном идет. Пойдем, смотри, смотри, он здесь появится. Смотри. А, это, короче, смотри. ты он нокнул. Я еще одно нашел. О, опа! Тут какая-то задница из стены сожала чела. Тебе так кажется. Нужно, слышишь, нам нужно 8 мешков с углем со, с, собрать для котла. По дому. Открываешь? короче? нам нужно 8 мешков найти по этому дому. Два мы нашли уже. 3 нашел. Зеркало, смотри. Его нужно как-то правильно поставить, походу. Походу? Я не знаю. Надо посмотреть. Вот сюда, на этот. А, вот, смотри, вот, зеркала. Э, от зерка летной. Да. Так вот, Человек, который держил, по-моему, пауков обожает. И еще одна. Вот, при... я нашел э, преломление. Ага. Мы сделали это. Что там есть? Осколок, да? Зеркало? Mm -hmm. У меня просто тоже есть осколок. Нужно искать. Сложнее было бы интереснее. Мы просто бегаем туда-сюда, как угорелые. Ну а что ты хотел? Так, подожди, тут еще есть что-то, смотри. Ешкин <Слышко> кошки, тут, короче, тут скример, Егор. Тут... О, я басрал. Да, нет, один здесь только ходит. А, вот второй. Ну а вот туда получается. Пофиг. Я в тупик зашел. Ты нас в тупик завел. Yeah. Пофиг нормально. <laughs> Тебя убил? Он, поймал. он меня поймал. Стой, стой на месте, стой на месте. Вс, да, пойдем. ничего не вижу. Пойдем сюда, сюда, сюда. Мы здесь не были, слышишь? Mm -hmm. Ключ нашел. Ключ от чердака. Вот нам и на ней чердак сейчас. Подожди, давай здесь бегаем быстро. А, здесь не хранят. Пойдем сюда наверх. Я нашел еще записку, я устал так жить. Стоп. Видишь, что превратилась моя дочь, все слуги либо убежали, либо мертвы, я разбил это чертово зеркало, осколки разбросил по, имени... по имению. Надеюсь, оно больше никому не причинит вреда, а у меня это самое последнее неоконченное дело. Ну я нашел... А ты умираешь? Я нашел еще мешок. Нет, я тоже нашел мешок. Так, подожди, а как на второй этаж? Я нашел мешок, мешок по ходу, и походу вентиль. Так, подожди. По ходу, в определенном поряд... э, Я нашел два мешка. Давай, я к себе. бегу. Привет. Да, вот вентили, нужно 5 вентилей. Раз и мешок. Невозможно провернуть вентиль. Да, да, я об этом говорил. Походу в порядке то Я сбился с этого маршрута. О, я нашел еще, кажется. Я через окно, брат, залез. Okay. А, стой, подожди. Ключ. Ключ от хозпостройки этой, слышишь? Тек, что у нас здесь? Взломщик. Тек, о! Давай. Последние два угля! Да, все. Теперь нам нужно найти котел, тот, который указан на середине этой. Пойдем посмотрим, почитаем еще раз. А за мной прям два человека. Я и этот мужик. Да-да. Смотри, куда я справился, он меня не видит. Ай, мне ног, ну, ладно. Так, я тут, думаю побежать, да? Наверное. Да, за мной бежит. Поглядь, сейчас я его надурю. А я уже нашел череп. Четыре паука Беги-беги-беги-беги-беги Я паук какой ты забрал Она меня нокнула? Мы тебя типа, все обосрались? Походу Подожди, стоп, смотри Ну, паучиха это босс получается Ты мертвец well, Спасибо Да, я не знал не, ну неплохо. Ваша команда вас в особняке, так и не разгадал его тайны. Ваше тело теперь висит на чердаке, оплетенные болтины, а ужасные монстры продолжают набирать силы. У этого места есть альтернативная концовка. Я нашел ключ. Он был здесь, когда мы прибегали. Я так и думал, кстати. От чердака нашел. От чердака нам нужен только для вентилей. Помнишь? Где бойлер? Там же, где электричество, просто перепрыгни. Тут? Бы? Нет, не был. Yes. Будь. Просто делаешь так. То, что я думаю. А, ну окей. Я, ты меня погоду заставил. Нормально. Так. Раз. Все, да, Нажимай. Вс. Теперь открываешь вентиля. Да, да, вот. Я опять нагнулся на лоб. Так, теперь нужно под лестницу найти. Я нашел, нашел тебе. Провернул. Третий нужно. А, иди по трубам просто. Разве... Раз здесь три? Да, три. Вот третий. Ой, Еще чёрный. и уг... Да. Вот четвертый, там в конце пятый. Все. Чёрный. Зло побеждено. Медаль для да, достижения. Не ну, походу нету, теперь эти. Так. А, тут, походу, три концовки, ты понял? Ну, и вот это. Да, то есть, вот, получается, мы прошли. Ну, на первую мы сдохли концовку, четко. Ну, вот. Все, она сдохла, и она больше никому не нужна. А, кстати, знаешь, кто это? Это дочка того хозяина особняка. Понял? Это да, это я понял. И, получается, третья концовка, это зеркало. Ну... Думаю, на этом серию можно закончить. Она очень удачно получилась. Очень удачно. Поэтому благодарю всех за просмотр. Всем удачи и всем пока.